Всем привет, меня зовут Елена Нечаева, это Виталий Микрюков, кандидат медицинских наук, специалист по лазерному удалению. Сегодняшняя тема – это перекрытие и что бывает, когда перекрывают некачественный перманентный макияж. Сама я что часто видела, приходят закрашенные белилами, кусочки на веках, на бровях, на губах, выбеленные части какие-то. Очень многие мастера используют белило, чтобы подчеркнуть вот арку Купидона, да, тоже встречается. Если мастер неопытный, то там получается обычно такая грубая белая подводка, которая спустя там, несколько месяцев становится желтоватой, такой какой-то гнойный налет. То же самое на веках, Я, кстати, кстати в учебнике в биотековском учебнике написано, если вы ошиблись со стрелочкой, закрасьте телесным цветом. Реально там написано, я вот его купила, почитала. Еще бывают а, а, большие площади на бровях, бывает даже когда вот так сильно задраны, закрашены. Еще одна. Ну, случаев очень много, самых маразматичных, и сразу сюда же я я воткну вопрос, то есть это получается, как ведет себя телесный пигмент или и белый во время удаления, ну, там все примерно знают, и когда пытаются перекрыть, допустим, серый старый татуаж другими более теплыми оттенками, то есть в итоге это что, больше слоев убирать или что-то, что там случается вообще в коже, когда несколько слоев разных пигментов, ну вот на одной зоне. Перекрытие белым, светлым, телесным, как хотите называйте, бежевым, там камуфляжем и так далее, я очень против этого, потому что даже если удастся на какой-то момент сделать это более-менее ну, относительно красиво, то есть подобрать цвет под э, тон кожи, да, то в целом в течение года у человека очень сильно изменяется вообще цвет кожи, и в итоге все равно даже если идеально подобрали во время процедуры, потом это будет выглядеть как такая грязная заплатка. во Вторых, хочу сказать, что Понимание перекрытия довольно ну, неточное, не, ну, как бы неправильное, потому что кожа отличается в своем строении от, там, да, ну, как бы от слоеного пирога, можно так сказать. Да? То есть не получается стопроцентно точно получить, что один слой будет ниже, а другой будет выше. То есть в итоге это будет перемешивание пигментов. Плюс опять же кожа – это динамичная ткань, она постоянно изменяется, происходит там замена коллагенных волокон и так далее. То есть пигмент в любом случае будет перемешан с более темным пигментом. В итоге все это превращается в грязно-серое какое-нибудь такое пятно, плюс оно -под, под воздействием солнца еще желтеет, действительно в общем такие разные степени оранжевости становятся, и в итоге все это как бы приходит к выводу, что надо это удалять. Клиенты, как бы, они не в курсе, им говорят, вроде как надо делать. они ну, чё, Человек знает, что да. делает, мастер, вот, и в итоге они потом страдают. А для лазерного удаления диоксид титана, который чаще всего входит в состав этих белых пигментов, он, он практически не воспринимает лазерную вспышку. Вот, а то, что воспринимает, то есть частично темный перемешанный с белым пигмент воспринимает, и в итоге все это приводит к химическим трансформациям. Чаще всего белый пигмент превращается в чудесный зеленый изумрудный оттенок. И все это смешивается еще с грязным каким-то серым пигментом который перекрывали ну и в итоге все это очень трудно поддается удалению а, то есть можно сказать что белый пигмент экранирует мешает удалению лазером а более темного пигмента который лежит ниже то есть это практически нереально то есть даже если травматично работать а травматично работать неправильно то все равно практически не удаляется. А, в итоге вывод какой? Стараться не перекрывать. То есть вы должны отправить, если у вас нет лазера, на лазерное удаление этого клиента. Если вы совершили ошибку, то же самое. Лучше сделать лазерную коррекцию цветом, либо отправить к специалисту, который этим занимается. В конце концов, даже ремувер лучше, чем брать и перекрывать, телесным цветом закрывать. А насчет, ну то есть перемешивается цвет, да? То есть если лежит какой-то холодный цвет, на него корректирующий цвет там какой-то оранжевый положили? Даже если он получится, что, почему как бы, да, бывает так, что, допустим, сделали, вроде бы перекрыли, потом проходит там месяц, допустим, полтора-два, и, и в итоге все это, как бы, да, а. А, потому что первично все равно ну, в первый месяц понятно, что там прокрашенный эпидермис еще, то есть все закрыто сплошным слоем, тоже некоторое время потом тоже ну, большое скопление пигмента идет тоже в дерме, и все равно за 2-3 месяца происходят ну, метаболические изменения, то есть частично ну, как бы деградируют, разрушаются, перераспределяется новый пигмент. и В итоге он постепенно перемешивается со старым, поэтому это Называют, как там да, вылезает старый ну, пигмент, да, да, то, говорим, то есть там, и так всего. далее то есть в итоге как бы я просто даже фотографию покажу как бы как пигмент действительно в коже лежит то есть это вот представление несколько иное как-то ну, не знаю мне кажется кажется слой сплошной прям где-то лежит в том, очень распространенный корректоры продают в основном это перманентный опять-таки пигмент я сейчас подумала об этом а, я не знаю ни одной фирмы перманентной которая выпускала бы лазерное оборудование они к нему не касаются но им надо продать то есть если там пришли фиолетовые брови они не могут этого клиента потерять они выпускают линейку корректоров, и они говорят «корректируйте оливковым, красным, там, оранжевым». Здесь да, просто такое же, я считаю, как, как в продай. колористике. Ну, я понимаю, но но в целом сама мысль может быть имеет право на жизнь, потому что корректировка – это как восприятие. Все равно, и в, в итоге разные пиксели разных цветов, которые мы видим, например, то с кожей, нет, дают нет, общее как ощущение какого-то да, Но попасть и сделать правильное соотношение этих пикселей, да, чтобы получить нужный цвет, ну, это вот это как раз, я думаю, основная сложность. В общем -то, то есть правильное соотношение сделать. Я просто очень, да, плюс кожа сложная, она сама цвет имеет, она там толщина и все прочее. здесь еще Я не, я не встречала еще? ни одной прям идеальной вот работы. Мне перекрывали брови, они через три месяца стали опять фиолетовые. В итоге я на себе даже поняла, что потом я буду просто больше пигмента удалять, чтобы сделать наконец-то нормальный. Если нету явных противопоказаний, мы отправляем на лазер, правильно? Это самый правильный получается вариант. Хотя бы даже просто цвет изменить, если ну, форму. Да, это, конечно, звучит, в общем-то, как-то подозрительно. Все лазеры. Не, но лазеры можно купить в любом месте, они даже у многих уже есть. Просто смысл в том, что многие не берутся изменять. Потому что практически у каждого мастера перманента или там студии какой-то все равно будет в итоге свой лазер, как бы, потому что без этого довольно трудно работать в итоге, подготовить под себя там, результаты каких-то прошлых работ, чужих там, и так далее. Я надеюсь, мы ответили на ваши вопросы в этом видео. Пишите их, если возникнут новые в описании под видео. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.